Всем привет! Сегодня хочу показать свой кофе, который я вырастила совсем из маленького саженца, который приобрела в Leroy Мерлен. Прошло уже три года со дня пересадки. Кстати есть на канале видео, когда я их рассаживала, то есть они же продаются, их там несколько саженцев в стаканчике, я их все Рассоединила друг от друга и посадила в разные горшочки. Кому интересно, можете посмотреть. Как вы видите, вот мои кустики. вот Их же было очень много, 17. Да? Ну, я там парочку, наверное, отдала, а остальные просто не выжили. Вот у меня два кустика сохранилось. Один, кстати, плодоносит, вот второй у него плодоношение уже, второй. А вот кустик стоит первый, допустим, да, он выше намного, и он еще ни разу не цвел даже. Наверное, мальчик. Хотя, они, по-моему, самоопыляемые. Вот у меня вот этот дружочек, вот этот кофе, он самоопыляемый, его никто не опыляет, он дома сам по себе зацветет, и тут же завязывает ягоды. И вот этот кустик, После переезда. И он хорошо, в принципе, у меня и переехал, доехал. Конечно, листочки некоторые пострадали, если, наверное, даже видно будет на камеру, потому что где-то они обожженные. Солнце не любит он прямого попадания. Его нужно притенять. Я чуть попозже расскажу, как я ухаживаю. А сейчас просто покажу вам. Покажу ягоды кофейные, какие крупные, красивые. И, кстати, у меня есть видео на канале, как я варила чашечку кофе со своего кофейного дерева. Я, конечно, очень довольна своими кофейными деревцами. Особенно... Особенно вот этим экземпляром, посмотрите. Вот оно у меня зацвело прямо во время переезда, кофейные зерна созревают 9 месяцев после цветения и становятся спелыми. Они имеют цвет такой, знаете, вишневый, темная вишня, вернее даже черешня. Вот. И на вкус вот, оболочка очень сладкая, даже напоминает немного какао. Ну вообще красота, я вообще довольная очень. Здесь, я думаю, у меня получится не одна чашечка, а две. Да такие крупные ну если бы вот не переезд было бы больше зерен потому что цветочки опали некоторые все он какая плепиха был весь усыпанный весь ну, вот такие два красавца листочки такие глянцевые Цветы такие ароматные, когда цветет кофейное дерево, пахнет на всю квартиру. Вообще супер. На сегодняшний день им три года, представляете? Три года и второй урожай буду снимать. Отличный экземпляр попался. Я думаю, это тоже редкость. Потому что не все такие экземпляры попадаются красота и сейчас расскажу как я ухаживаю за своими кофейными деревцами кофе у нас тропическое растение и поэтому он предпочитает влажность воздуха высокую то есть если жаркий день можно в конце дня немножко из мелкого полиризатора его опрыскать. Ну, прям чтобы а, не капли воды такие были, знаете, а такую чисто дымку такую создать. Если дерево не тяжелое и горшок такой подъемный, то можно его раз в неделю и покупать. Он это прекрасно оценит. А, теплый душ обязательно. Он любит. И поливать. Теплая водичка желательно. Я его удобряю раз в 10-14 дней. Я ему вношу удобрения для ну, плодовых. Вот Есть такое удобрение, фертика люкс, которое подходит как и для цветущих растений, так и для овощных культур. Вот как раз я и удобряю им. Чуть-чуть совсем. На краешке чайной ложечки, например, на пол-литра воды. Грунт. Ну, кофе предпочитает рыхлый, э, легкий грунт, чтобы корни дышали, не терпит перелива, то есть его нужно поливать по мере ну, подсыхания. Можно в поддон поливать его, он тоже это очень хорошо любит, чтобы и нижние корешочки э, напивались, и это очень тоже хорошо, и тогда не будет перелива, то есть вот здесь не будет болота у него никакого. У меня есть видео. Как я пересаживала, какой грунт составляла. Если кому-то интересно, можете просто зайти на мой канал и посмотреть это видео. Потому что я не буду сейчас повторяться. Место расположения. Место расположения он любит светлое. Но от полуденных солнечных лучей его лучше притенять. То есть где-то между растениями поставить. Либо напротив окна, где-то за шторкой. Чтобы не обжигало его листья. А вообще любит восток, запад. Вот такие стороны предпочитают. Вредители. По поводу вредителей я сама лично не сталкивалась вот с ним. Но думаю, что клещ все-таки может поселиться на этом растении. Щитовка, думаю, может тоже поселиться. Ну, там тоже обработки, в принципе есть но я даже для профилактики честно говоря я его не обрабатывала потому что мне не приходилось сталкиваться. думаю что многие сталкивались с такой проблемой как сухие кончики у листьев вот у меня кстати сейчас тоже есть такая проблема я говорю после переезда у нас у меня раньше не было такого сейчас есть но я могу сразу ответить на вопрос где-то холодное содержание, холодная вода, перелив. Это не обязательно, что влажность воздуха сухая. Это повреждение корневой системы. Это 100%, могу сказать. Я даже по своему деревцу знаю. Потому что был полив холодной водой, была пониженная температура. И поэтому... Листочки пострадали. Но бывает, что еще и чернеют кончики. Это уже точно проблема с поливом и проблема с корневой системой. Ну что, теперь будем ждать нового урожая. Я обязательно сниму видео, как буду снимать эти зерна. Обязательно сниму видео. И мы с вами вместе будем снимать урожай. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите обязательно комментарии. Увидимся в следующем видео.